Ля, Дмитрий Михаил, цапля тройка, четверка, девятка, Федор Татьяна, Сапля, двойка, Зинаида Анна, Щука, Григорий, Катки, Павел. Татьяна Женаин, Леонид Михаил, Елена. шестерка, Яйца, Николай. Тройка, семерка, цапля, Николай. Михаил Леонид, Дмитрий Роман. Семерка, Василий, Николай, Щука. Для Дмитрий Михаил, цапля, тройка. Четверка, девятка, Федор Татьяна. Цапля двойка, Женаила, Анна. Щука, Григорий. «Щука». Как слышно, как слышно. Для Дмитрий Михаил, «Цапля-тройка». «Четверка-девятка», цапля Татьяна, «Цапля-двойка», «Зинаида-анна». «Щука-Григорий», «Краткий-Павел». «Татьяна-Зинаида», леонид Михаил. «Цапля-Еры», «Пятерка-Елена». «Цапля-шестерка», «Единица-Николай». «Тройка-семерка», «Цапля-Николай». Михаил улич Семерка, Василий, Николай, Щука. Для Дмитрия, Михаил, Цапля, Тройка. Четверка, Девятка, Судра, Татьяна. Цапля, Двойка, Женаиля, Анна. Щука, Григорий, Краткий, Павел. Татьяна, Женаиля, Леонид, Михаил. Судр, Юры, Пятерка, Елена. Судр, Шестерка, Ениса Николай. Тройка, Семерка, Цапля, Николай. Михаил, Ульяна, Дмитрий, Роман. Семерка, Василий, Николай, Щука. Как слышно, как слышно. Прием.